Итак, давайте подумаем, с чего начинается картина? Конечно же, с формирования своего хорошего натюрмортного фонда. И сейчас вот Елена и Нона расскажут, как это делается. Где мы были сегодня? Мы сегодня гуляли, мы гуляли с целью идти на Находимся мы сейчас в Германии, и в Германии каждый суббот с каждого воскресенья где-то в каком-то городке есть отдельно рынки, и в принципе называются они Труельмат, и там продаются с и рядом все от антиквариата до каких-то просто мелочей, которые не нужны или не нужны, и даже новые вещи. И дело в том, что мы запланировали уже такую поездку с Еленой ради, ради нового проекта, о котором расскажешь, Лена. И, в принципе, вот собрали мы вот такую вот коллекцию. Коллекция. Коллекция. Мы прям вам посылаем сейчас такое пожелание подсоединяться к нам. Посмотрите, какие предметы мы купили. И э, они нам помогут э, развивать дальше то, что мы задумали. У нас одно слово только звучит сейчас в голове – богема. Мы хотим сделать богемные картины, посвященные, конечно, Германии, которая нас приютила. Да? Марлен Дитрих, Серебряный век, Чашечки, Фраже. Посмотрите на это фраже, Ноночка, какие ты сегодня, да? Вот ту поварёжечку <связываешь> взяла, да? Вы, вы чувствуете, да, какие предметы с историческим, э, как вам сказать, флером? мимо которых мы не могли пройти. Мы сейчас в таком восторге находимся. Да? И сколько мы всего потратили? Всего мы потратили. Я потратила 25 евро, а Ноночка потратила 50 евро. И мы клянемся и вам отвечаем, что мы из этих денег сделаем 10 тысяч евро. Если мы втроем, Владимир Можно Ильчев, уточнить каждое? Каждому, да. Владимир Ильичев, Елена Ильичева и Нона Битер напишем так каплю большой проект под названием богема и посмотрите я очень счастлива за эту скатерть я долго ее искала ручная работа и старинное действие это кто-то сделал в начале 20 века она ну, не скажу что сильно дорогая но все-таки дороже чем мелочевочка какая-то но на каким-то предметом сегодня очень счастлива Um, я счастлива, счастлива вот, вот этой чашечкой, потому ну, что покажи. я ее подобрала, у меня уже ну, две да. есть, да, вот такая вот чашечка, абсолютно фарфор, и э, настолько она не запала в душу, естественно, вот эта чашечка, э, лампа, у меня есть уже кое-какое количество ламп, но... Она такая изящная, изящная она изящная, такая женская, и стекло, да. конечно, а да, именно стекло, отражение, вот нет у меня такого с отражателем, да. А чего вот я вдруг хватала да. вот такие подделочки, уточку, да вот посмотрите, какого кролика мне даже подарила женщина, так, и... Просто ностальгический момент, и а, как бы окунаемся в то время, когда мы были очень счастливы – дети и подростки. А вот эта штучка, она нам пригодится, как типа духи типа наливают, да, люди – она многофункциональная, да. в принципе. да Или ликерчик какой-то. Скорее всего, это именно тара для алкоголя. Но она сыграет, да, да. сыграет роль, если мы что-то... Какую-то мужскую территорию для духов, то она уже ну, даже не мужскую. Она такая очень многофункциональная. Туалетная вода туда, знаете, как... Да -да -да. Ну вот в такой можно... Вот такую охапку ромашек бахнуть, да? Или вот в такие маленькие, ноночка, покажи, да, да? да? Тоже для маленьких цветочков это идеально. Визящная форма. А, а вот такие, посмотрите, какие хорошие салфетки, которые можно подставлять под маленький натюрмортик. Покажи тот маленький натюрмортик, который имеет право, вот смотрите, да, вот нонен маленький натюрмортик. он там маленький, но стоит он немало, так? Или мой, сейчас я покажу. Тоже натюрмортик, тоже из таких предметиков. Видите, это маленькие, когда мы просто баловались. А сейчас начнем работы 80 на 80, 90 на 70 и так далее. как говорил Жунецкий, а теперь серьезно? <связать> да. <связать> Вовочка, а ты что нам покажешь? А я вам вверх. хочу сказать, вот ну она купила еще вот такие вот красивые такие весы, Давай, классные. И вот сначала может показаться, что там одной чаши не хватает. А на самом деле там всего хватает. Просто принципе, конструкция да. продумана так, да. что используется противовес здесь, здесь и ограничитель, Просто Здесь же ограничитель и в принципе до килограмма, как я понимаю. Да? 1,5. 1,5 mm -hmm. килограмма взвешивает. Я вам скажу по секрету, что очень востребованные мужские натюрморты. Вы же знаете, что мы собираем натюрморты тематически. И мужчины вот, они просто э, хотят, чтобы желают. у них, желают, да, они вожделеют вот такие натюрморты, в которые кабинете, показывают в, э, в кабинете показывают вот их атрибутику. Угу. Ну это же не женские вы сразу видите, ну, что вот вот, это писатель, пепельница, книги, лампа, пишущая Смотрите. машинка, а вот еще и трубка, которую вот наши девушки купили. Моя ну, бабушка. Трубку. Бабушка да. курит трубку, а мундштук? Да, кстати, из... социального... я, я сегодня приобрела Мунштук. так как мы сейчас занимаемся графикой, и в образ, в образ вообще необходим, я, я считаю. А еще, быть, самая, самая главная интересная штука, одень на себя, вот я а -а -а. одела уже такая кепочка, типа арт-объект на себе. А Ноночка, посмотрите, какая хлоп дедушки на шляпа. Хлоп. Вот она. Вот посмотрите. бабушка курит трубку, а дедушка носит шляпу. Но, но фетровая, носит шляп. фетровая. Очень классно, Тебе очень хорошо. А вот туфельки. Вы помните, когда мы всегда с вами собираем туфельки, которые типа носила наша бабушка или тетушка, или какая-нибудь, допустим, актриса немого кино, и вот такие иногда попадаются, малоношенные, но в то же время очень уютные. И вот такая ткань, да, тоже захотелось нам такой ткани купить, как типа драпировочки. И мы просто сегодня счастливы, и мы вам всем желаем не пропускать блошиных рынков, к которым, возможно, надо будет поехать в другой город. Правда, же, Женона? Ну не всегда поблизости в округе, в принципе, как здесь, <клес> всегда в каком-то районе. Если большой город, то в районах, а если какой-то маленький городок, то в соседние городки Каждую субб... каждое воскресенье где-то есть рынок. Да, все газеты. Желаем газеты. вам пополнять ваш натюрмортный фонд для того, чтобы потом легко и просто разговаривать со зрителем с помощью этих исторических предметов. Лена, скажи еще пару советов, чего надо избегать. То есть, что покупать, мы понимаем, флер старинный и так далее, а вот чего мы ни, никогда бы не купили. Там были же такие какие-то моменты, допустим, что... Нельзя покупать. Чего нельзя покупать? Есть предметы, которые сами о себе уже все сказали. Допустим, сильно расписные вазы. И прежде всего, нельзя покупать, может быть, музыкальные инструменты, которые уже сами по себе являются арт-объектом, которые не надо рисовать. Типа гитара, скрипка балансирует, да, вот может быть не надо, дудочки какие-то. Но старинные стулья надо. Да, обязательно тупочки какие-то надо. И самое опасное, вы когда идете по блошиному рынку, у вас много стоит предметов перед вами. Да, Глаза разбегаются. Глаза разбегаются. Не, разбегаются. Знаешь, не знаешь, на что он остановился. И да. на что мы больше всего обращаем внимание? На, на форму. На форму. Даже на классическую на... форму. Понимаете? Потом уже цвет, расцветочка, дотрагивание, э, осознание времени. Вот мы спрашиваем про эту шляпу, и девушка говорит, это шляпа моего дедушки, которую он не носил. Она у него просто лежала, как я к дедушкам очень... Да, ну, трепетно что относится вся да, выставка. Выставка. <свят> Вот вся выставка, но она посвящена <свят> дедушке. Там и дедушками яблоки и так далее. Поэтому я пожалела тому дедушке. А, я кеды себе купила для того, чтобы хорошо ходить и чувствовать землю под ногами. Но это уже не, не для нас. А знаете, это ностальгия. Типа, в 20 веке мы на физкультуре бегали в кедах. Вот так ага. вот мы баловались сегодня. И желаем вам то же самое делать. Не жалейте маленьких денежек для того, чтобы потом из них сделать огромные потоки денег».